Далее в Полезном поговорим о налоговом вычете за э, приобретение медикаментов. Теперь уменьшить стоимость лекарства можно абсолютно любого. И главное, чтобы на это был рецепт от врача. Получать вычет покупатель вправе, даже если он покупал лекарства не себе, а своим близким. И процедура оформления осталась прежней. Нужно всего лишь подать декларацию вместе с подтверждающими документами. Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры. Финансовый консультант у нас в гостях в полезномутре О налоговом вычете на лекарства и не только с ней мы продолжим обсуждать. Елена, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Скажите, пожалуйста, легче ли стало оформлять этот налоговый вычет? Или что Именно на лекарства, конечно, да потому что раньше существовал ограниченный перечень, список, так называемый, который был выдан правительством, и мы могли подать вычет только на те лекарства, которые находились в этом списке. Сейчас мы, получается, можем подать вычет на любой э, препарат, который находится любой в рецепте. Любой человек на любой препарат. Да, Но главное, да. чтобы рецепт был. Главное, чтобы был рецепт. Вот здесь вот очень важный момент, и я всегда подчеркиваю о том, что, друзья, это должна быть э, бумага по определенной форме, 107, так называемый, где указано и наименование компании, ну, Точнее, если это медицинское учреждение платное, то там, соответственно, есть все данные, все реквизиты. И указан, конечно же, все реквизиты врача, который выписывает вам этот рецепт. И желательно этот рецепт брать в двух экземплярах, потому что у вас аптека обязательно себе заберет. И оставит один счетности. экземпляр. Да, совершенно верно. Поэтому, когда вы приходите к врачу, и он вам назначает, просто выписывает на бумажке и ставит свой круглый штампик, вы сразу скажите, нет, нет, дорогой врач. Не считается. Еще не это. считается. Пожалуйста, выпиши мне, во-первых, по рецептурному бланку. Это первое. И в двух экземплярах. Но это стоит делать, если лекарства дорогие или в принципе... Ну, на самом деле, сейчас правительство разрешило любое лекарство, которое подано ну, надлежащим образом, так скажем. То есть, если у вас заболел ребенок, у меня есть маленькие дети, они болеют это очень часто особенно когда мы там даже начинаем... не высокая стоимость накапливается, накапливается да, конечно существенная сумма. сумма если этих детей несколько то бюджет это бьет так скажем по карману поэтому желательно сразу же и педиатров просить выписывать сразу на стандартном бланке на... за год накапливаем и на следующий год подаем вычет налоговый сколько да. времени должно пройти чтобы вам вернули эти деньги а вообще если мы с момента подачи налоговая рассматривает три месяца и где-то на четвертый месяц вам в в течение там четырех месяцев вам деньги эти поступят ну то есть если вот говорить процессуально а исковая давность на саму подачу то у вас есть три года Документы, документы можно сложно. удаленно направить через личный кабинет? А, личный кабинет налогоплательщика, портал госуслуг, даже почтой можете отправить. Сейчас очень много у нас этих возможностей. Могут придраться к чему-нибудь, кроме того, что неправильно оформлен рецепт? Да, конечно. Никто не застрахован. Многие оформляют вычет за покупку лекарств. Или предпочитают вот... Ну, на самом деле, в основном люди оформляли вычет на практике за дорогостоящие лекарства или если есть какое-то заболевание, которое действительно требует большого Затрат. И список перечень был очень такой ограниченный, Опуску. и нужно было постоянно под него подстраиваться, отслеживать и так далее. Я думаю, что сейчас в связи с этими с изменениями, конечно, люди сейчас активнее станут оформлять налоговый вычет именно на лекарства. Какие, да, вот я спрашивала, какие к чему могут придраться? Ага. А, ну, во-первых, сам факт, чтобы был рецептурный вот этот бланк для того, чтобы у вас там было. Чек из аптеки обязательно должен быть о том, что вы купили в соответствии с этим бланком. И надлежащим образом оформленная декларация, а также непосредственно ваша зарплата. То есть показать о том, что вы действительно оплачиваете государству НДФЛ 13%, потому что вычет у вас будет только на, в случае, если у вас есть оклад. Ну а какие самые характерные ошибки, если мы говорим о налоговом вычете, не знаю, к примеру, за квартиру, совершают петербуржцы? Самые характерные? Ну, вы знаете, сейчас налоговая, кстати, стала более лояльно относиться, по крайней мере, вот я сталкивалась частенько с Василиостровским районом, и там налоговая даже помогает налогоплательщикам надлежащим образом оформлять декларации. То есть это действительно так. А на сегодняшний момент вот налоговая, старается помочь, чтобы люди людям не отказывали в получении вычета, а чтобы а, они переоформили документы, то есть приостанавливают и так далее. Зачастую, конечно, это ошибки в самих бланках. То есть что-то не подали, какую-то бумажку не принесли, или неправильно оформили непосредственно саму таблицу. А срок исковой продается. давности вот, по вычету на квартиру также три года состоит. Да, совершенно верно. Но а, здесь очень важно понимать о том, что три года у вас действуют на каждый год. Вы вычет получаете ежегодно. Заплатили а, за год... То есть если в 19-м мы приобретаем квартиру, в 20 можно подавать. подавать. И в 21-м, и в 22-м, и, и все. А вот в 23-м мы уже за девятнадцатый год с вами срок исковой давности пропустили. В общем, нужно торопиться, если купили квартиру давно, и подавать прямо сейчас, ну и на лекарства каждый год тоже подавать необходимые документы. Ну и вычет, кстати, не может превышать 260 тысяч. Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, финансовый консультант, была у нас в гостях.